Овощи. Повторяй за мной. Капуста. Свекла. Картофель. Горох. Брокколи. Чеснок Редис Кукуруза Кабачок Цветная капуста Баклажан Помидор Огурец Лук Перец Морковь Фрукты